Всем привет, дорогие друзья! С вами Даниповс и рубрика в разработке. В этой серии мы покажем, какую технику собирается водить при большом обновлении War Thunder. И это будет... Одним из сценариев военных учений в армии США является вторжение группировок войск в вымышленной страны Краснови в южных штатах континентальной части страны. Вооруженные силы Красновской Народной Демократической Республики укомплектованы бронетехникой и вооружением производства СССР-РФ. И для имитации этих машин используются так называемые «Визмоды» — техника западного производства с закрепленными на ней декоративными элементами. Одним из наиболее востребованных и известных «Визмодов» является М1 Абрамс — «Красновский вариант». Именно он появится в «War Thunder». С выходом ближайшего большого обновления игры. Давайте же рассмотрим этого красавца поближе. Перед нами красновийский танк модификация М1. С установленными декоративными маскировочными сетью на ствол орудия, имитацией инфракрасного прожектора, имитацией танкового отвала на НЛД, двумя бочками, приваренными корма корпуса, Имитации блоков ДЗ на корпусе и башни Снятыми бортовыми экранами, а также надписью «Лодка» на бортовых карнизах башни Под маской советского танка превосходный М1 Абрамс Один из лучших танков на своем ранге Отличная защита лба башни Хорошая защита НЛД Высокая подвижность Тепловизиционный канал у наводчика И отличная стабилизация пушки со всеми востребованными типами выстрелов Включая два варианта ОБПС. Версия КВТ имеет также премиумный статус, а значит, способы ускорить исследование любого танка и бронемашины ветки исследования США с 1 по 7 ранг не составит труда. Стоит отметить, что при помощи специальной модификации игрок в любой момент может удалить декоративные элементы, вернув Абрусу первичный его вид. Сам танк же будет добавлен в игру, как я уже говорил, в ближайшем большом обновлении War Thunder. Однако, для ценителей прекрасного, команда War Thunder подготовила специальный набор предзаказа, в котором вы можете найти сам танк М1 Абранс версии КВТ, золотые орлы 2000 штук, дни премиум аккаунта в количестве 15 DD, уникальный титул «Красная угроза» и особенную декаль «Танковая дивизия Красновьи». Великолепное дополнение к этому образу красновейский танк. Пишите, предложение ограничено и действует только до момента выхода ближайшего большого обновления War Thunder. Дорогие друзья, видео подошло к концу. Пишите в комментариях, что вы думаете о новом танке М1 Абрамс версии КВТ. Ну а с вами был Дэнни Фокс и рубрика В Разработке. Всем спасибо, всем пока-пока.